Давай на европейский сервак, не, ну, европейский. На ходе какой-то ЕУ-мейн, может, 2 x Ого, ебать, охуенно. Все, давай, будем трахать всех. Может, крисы 2Х, долго не было. Ну, мейн 2 x 2X, это что? Just V-pad. Uh, ЕУ-ЕС-ДЖПКР. Китайский. Ви погано? Ежемесячный вайп, Вася. Ого. 9 дней назад вай был. Ого! Погнали! Погнали? Процедур мап ну, большая, ну, это? Да, ну да, нормально, конечно. Слушай, а че он так ходить как-то стал медленно? Раньше быстрее вроде ходил. Ну а он бегает нормально, ну. Ну и все. Бать, я растер, я растер, сыка, я мечтал об этом, блять Всю свою жизнь. Жи... Жи... Да у меня еще древний атлон мой был, когда он грузил этот раз полчаса, А, меня убивают, слышь, я не понимаю, откуда он. Кто? Какой-то челик. Так, я на В. Все, я умираю. На В18. Всё. Ой, слухай, так тут быстро. Шо? Тут без без пустов, без травы, без ничего. Так аппе на пвп. И все, я упал. И, бать, ни разу не попал, слышай. А ну це параша мысль параш. Он меня ебашит, потому что думает, что я еще живой. Че, на голову все блять. Да в бой обебать. Жесть, как предсказуемо, блять. Эээ. Ой, ой, он Тони, Тони, сука. Не до города добириться. нахуй не город. Хоть ревик? Ой, берету заказать, бо я так понимаю, мы нахват хватит знаешь песню классную Макса Коржа? Ну, я помню пенис большой. Блять, да заебал ты задыхаться нахуй. За зябры, блядь, я тращу, блядь. Сволота такая, блядь. Ой, за мной пишечник вон у тебя, пта Спишкой, чувак. С писькой? Спишкой. С писькой. Пишка. Писька. Сука. я люблю, коли мене ебуть в дубку. Привет, друже. Привет. Привет, друже. Мне опять на этом острове рестает. Это что Кай... заходит там, блядь. Это бред какой-то. Это бред, ну это серьезно бред. Блядь, <свят> ты можешь тэпнуться просто в городе, ебаный да, блядь? <свят> а я бежу, блядь. Доброго времени суток, с вами Розе, и це... город. Я на переработчику. Сейчас мы найдем цього недалекого. О, Сука. чую, чую уже его. О, привет, бородяга, как дела? Ой, ты, б... Ой, ты боже, привет, принять. Вот, понимаете, надо принимать всегда пригласия от небожных, дурочку. Сука. Я буду за ним бегать. Так. Ну что? По беретке. Давай, беретку, блять чтобы на сдохнуть. Сколько, блядь? 1250, нихуя себе, блядь. А я, я, я, я тебе за шо казал. Бля, ревик без, без патронов, в смысле? Чувак, есть патрон. А если найду... Скинс, Юкенд. Хай, хай, мэн. Мне кажется, он глух, анимой. Анимая. Сейчас я изучаю ревик. А, он спит. О, проснулся. Hello, hello, man. Hello. Mm -hmm, я понял. I, I'm sorry, I, I'm stupid, my friend. I, I... А что тебя не убивают, смотри? В смысле? С камнем тут хуяришь, блядь, Бать. вандал 2000 скраба стал в этом изучалки чего под вот ты ему отдал скраб что ли что-то Дурачок, че, что, э, блядь? Да? Намара. Так, а ну-ка. Ебать, я тебя застрелил бы, если бы можно было, блядь. О, oh, я погрею все, костра, как истинный. Человек без дома жительства. Ай, блядь, ай, блядь, ай, блядь, ай, блядь, ай, блядь, ай, блядь, ай, блядь, ай, блядь, ай, Ебать, зашел в раз поиграть, блядь. <связь> как, Какой-то медузу хуярю, блядь. А, я могу вертеть головой, прикольно, слушай. А как отменить? Я в ловушке. Я... А, пробил, все. Огонь. Скип. О, хочу, хочу, хочу. Давай. Как там закидывать? Давай, 400. Давай. 140 ставка не делай. подожди 14 крутим так а -а -а. слушай да я э, прибал э, э, а ткани ставить можно нахуй я син интересно Братан, я проебал почти весь скраб. Красавчик. Одно руки бандит мне просто сделал. Ебать! Чекпот. Что? О, 175, я вакуумен, нахуй. Ебать. Вот это я, блядь, сломал эту систему, сука. Дал бою, его звали. Молодой он был. Дал бою. Ты? Нет. Понял. Я, я, это где-то далеко. Это я вообще стреляю, артехой, Это питон, блядь. Да-да. Вася вниз спустил. Нет. Я спустился в подвал. Где за я, я захожу. Мат тип, ой, скип хит, и дабы ее Я ему дал. Их двое! Ого. Он там 6 пьет, блин, слышишь? Да-да, я сейчас вот кисну, у меня 10 пп. Блять, казав, надо кибу сначала откинуть, блядь. А я могу тэпнуться? Нет, ты заогранный. Блять! Я одного сожил, а второй Там ты, короче, кто-то прибежал на выстрел, надо было ебашить просто. Да ну нахуй, пошли другой сервер, я не хочу Я ты глав, блядь, теперь держим. Ну меня откидывает, пиздец просто. Пидорас, ловим Да? Подобно Отлично Вообще чё ФП тут охуенно Пролагов нет вроде Тут ночь сейчас будет Плюшка клюшка с оленем дерется. Чисто душинка порубить дерево, блядь. Бать, как тебе раст растительный вообще, да? Что, что вообще, да. Прям вот где прям понял, шевелятся, вот понял, что... чувствуешь, да? Я тут лутал, посвидать. Понятно, Ресос. О, слушай, тут кто-то конястая. Сорного. До свидания, блядь. Мой буцефал, бля. а! а, бот, бот, это бот, слушай. А? Охуел, слышно, моя буцефала, блядь. Блять, искать бот, сука, заебали, блять. Мне надо слышно на какой-то хрип, блять. Там сыр за лубки, блять. ну похуй что, блядь. В стармаркете зайди там, Иди на заправки. Там бот! Ну так, конечно, наверное, сами заправки. У меня одно хп, тупо. Ну, коротек есть? Нема. А. Считай, блин, повезло. Сейчас, блядь, мизинцем об камень ударюсь и умру, блядь. Где ты? Где ты, вот, бомжара, вот ты истинный бомж просто, вот. Ты бомж просто из бомжей просто. Ты все нычки знаешь. Где ты это все нашел, слышишь? На, буцефала покормим. Сука, где ты это их блядь? Вот на меня смотрит. Вообще бота запись. пиздник. Минус Саша игра. Давай на раз, два, три. Есть тычка. Я тоже тычку дал. Ох, ебать! Зрячий, слушай. Он с той стороны уже. Есть. Ой, блядь. Курица, слышишь, ебать. Слышь, курица. Ты охуела, блять, слышишь она в безопасности. Mm -hmm. Курица, блять. Я не могу ее добыть, потому что. А, камнем. Мог... Иди сюда. Сука. А! На кого нарвалась, а. Слушай, она грызается. Разаить? Да, на что-то меня блять. О, мяско есть для пу пуцепальчика. Сейчас мы еще одного жирного чувачка замочим, и будет все хорошо. Бля, ты тут кури, слушай. Не сервака, а блять клан куриный. А если я тебя ударю камнем на меня нападут? Да. А почему? А почему курицу можно бить а тебя, нет? Чем ты лучше курица? Вот тут голый какой-то стоит, слушай. Конь? Ты искал конь? Кто? Голый конь. Это, типа без кожи? Ой, а, да. он на меня смотрит, слушай. Или это... А, это... А, а кто вы такие? А, я понял, я понял, кто такие. Ну понял, наспавнил, чувак, коуша, типа, жизнедеятельность сервера тут Бля, они меня напрягают, эти боты. Я себя чувствую, как этот. Я легенда уто, вот, блядь. Я скоро с ними разговаривать начну, понял? Я говорю, о, привет, детка. Привет, друг! Играешь на барабанах? Ты китаец или кто? Или якут? Ну отводишь глаза, наверное, якут. Понял. Чисто подозрительный взгляд. Не, ну на самом деле в России украинцев очень много, но они что-то, блядь, стесняются то, что они украинцы, блядь. Ну корней именно за корни, блядь. Ну это, ну это знаешь почему так? Потому что что? Пропаганда и долбай бизнес, ебать. Расцветаю. Подожди, подожди, мой конь хочет это... Ну у него давно жинки не было, стой, стой, стой. Отбирай ревик, блин, дурак. Нихуя себе, мы заряжены. О, давай проверим, оно будет как козырь. Стой, стой. Вот иди. Что, баранки, что... <гас> Я коня убил, чешоп, блядь. Да. Слушай, лоботайся. Оставай. Да я... Куда я должен, блядь, бегать? Где я? Там не вижу вообще заправки. Я метку туда в свою поставил. О, тут челик, братан. Да, да я убрал. Понятно. Я упал. Вс, я на я у лот. Да мы вообще Она не поворачивает. Потому что рагуль ты, блин. За вы Ой, блядь а а Сука! Стой! Стой, надо выключить ее? Мимо нас, Ой, мимо ты... нас, мимо нас... Стой. <свист> ты щас прикалывайся, че Сейчас Нет. Ну, так нахуй ты это робишь. Что я роб? Ну я ж не сказал, поехали. Хорошо. Воу. А? Б, блядь! Так шо? Ты дурак же, ты дебил, господи, ты дебил. <реш> <реш> я пошел, короче, спать. Как <реш> улиты моё будешь, сам блин. Так ты сказал, я скажу, поехали. Что за говно? Не н. Торчить. Гош, а что <реш> а го, а значит го? Суки, блядь, я был камень и тот я проибол. Ты в детстве писал, скажи, пожалуйста. Я же Там просто бля вообще тайсив звонок. Блять, не рубить его, зараз все проебать. В смысле? В смысле, блин, поди брать не успеем, блядь. А еще бочка. <свист> Я ж ты за той казал, блять, идиот. Ныряй, быстрее, оно ну, там вообще будет... Пошли быстрее за квала, За акваланом. <пошли>. Вот его пустые. Скраб. Дай хуй с ним. Три штучки. Быстрее за кваланом, еб. Это сейчас еба, блядь, баран. Да не ма, у меня там ничего. Поехали, умру, пусть. Бур, брэрбер, кейд. Кейт, брак кейт. Я ты казал. Я сказал да. Саша, блять, точка красная в бье, блядь, и вар. приемы. О! Что там? О! О! А! а фл... Ой, блять. Ой! Так! Ну что? Хлоу! Мгм! Хлоу! Хлоу! И не прошло и года! Действительно! Ты меня со дна поднял, слышь? Мысли, Мысли. Каким перпендикуляром, блядь, скажи мне, пожалуйста. Ну нырнул и поднял, слышь. Ты шо, еблан, блядь, сезоне не лутаю, все трупы, блядь. Mm. Ты вален сука. О, что осталось? В смысле, ты ж тиммейт на И что? Ну я тебе доверяю там, можно? Так прикинь, тебе даже игра не доверяет, прикинь? Пошел ты, блять! А где ты пиздил, блять? Типа, ах ты тварь, сука! В смысле, я внутри вот этот, это, а видишь, косап, блять? Молодец. Блядь, я внутри, вот, там где я до дропа блять, до вообще по попе, ага, до дропа, блять, коныма. Откуда ты знаешь, что вы не мал? Зона, блять, исчезла, дробь залутанный. Ты уверен? Ну, без где. А я хочу проверить блять. Нахуя я дайвинг сет Ой. закупал, да, то ему. Дайвинг сет, блядь. Так, блять, забери меня, приплыви, блять, господи. Тяжело, блять, оплыть усе, блять. И в Д. Де... и в Е12 приплыв. Блять, ебнуть на собой их и заебись. А ты что, не привык, что, блядь? Чи это у нас такие не геймплея получается? Я не понимаю. Тебе, блядь. Сашко, блядь. Ты еще не понимаешь, что это наш геймплей, это наше все. Просто прийти, получить пизды, резнуться и идти дальше. Все, блядь. Другого не дано. Забудь. ПВП там, аими, блядь. Это не для нас. Забудь. О, ба, щабать. Так ты еще я, блядь, еще до дропа не добежал, ты уже, блядь, приплыл ко мне. Ебану стоит. У меня такой пвпшер, блядь, я не знаю. Слушай, тут вертолет стоит. Там NPC, блядь. Это меня Лена зовут, блядь. А тебя Друссильда. почему меня не Лена пускай зовут, блядь. Друсильда постой. Так, шо мы, куда мы? блять внимание привлечем пизда стой, стой. у меня топляк есть топляк положи. Да. давай трусиль да, заводи бля удивляемся наличие вас О, ну прожектор реально слушать ну о, блин нам тут не треба соседи. О, камни, вс ⁇ высаживай, высаживаю. Я десантируюсь, короче. Блять, ты... Ти... Опанный стыд. Нокнусь. Лежишь, не? Лежу. Блять, хуй луша, блять. Ты хочешь меня добыть, че? Что ты на моей лутеш, блять? Дуракся. <persuaded> <сх> <сх Studies> Ебать. Зачем это делаешь? 待って! ははは<笑><笑>